Здравствуйте, дорогие друзья! Настал черед рассказать вам, как ведется строительство эко-дома. В прошлый раз мы с вами говорили об эко-технологиях, которые используются в доме. В этом выпуске я расскажу вам об отделке фасада дома, строящемся бассейне, подводе коммуникаций к дому и о системе использования дождевой воды. Дом визуально преобразился. Мы практически закончили отделку фасада. Цветовое решение дизайна дома изначально планировалось сделать основываясь на палитре цветов, ассоциирующихся с природой и экологией. Однако позже было принято решение дать название и выбрать цветовую палитру жилому комплексу согласно одной из планет Солнечной системы. Данный комплекс назван Элизиум Earth и стилизован под планету Земля. Вначале мы на фасад хотели прикрепить искусственную траву, но в итоге выяснилось, что она довольно скоро выцветает под действием ультрафиолета. Поэтому было принято решение имитировать траву нанесением фактурной штукатурки и покраской ее в два цвета. Результат нас приятно удивил. Облицовочную плитку и рамы для окон выбирали под окрас и структуру дерева. А крышу дома мы покрасили в голубой цвет неба. Вскоре на ней будут установлены солнечные панели, и тогда с высоты она будет похожа на небо, плывущими по ней облаками. Для подчеркивания эстетического вида и статуса элитного дома мы сделали крепление для кондиционеров с потайной системой отведения конденсата. Кроме этого, все угловые стыки облицовочных плиток сделаны под углом 45 градусов. В дом уже проведены газ, вода и электричество. В жилом помещении сделаны отводы под газовое оборудование и установлены современные счетчики газа с электромагнитными клапанами. Также произведен монтаж электропроводки и систем водоснабжения, о которых я говорил вам в одном из прошлых выпусков строительства «Экодома». На балконах дома мы установили металлические перила, которые приварены к железным профилям в полых колоннах. Получилась жесткая металлическая конструкция, на которой в дальнейшем будут останавливаться ограждения с деревянными либо стеклянными вставками в зависимости от дизайна. С торца дома возведен бетонный каркас, внутри которого будет сделан сборный бассейн длиной 8, шириной 4 и глубиной 1,5 метра. Сам каркас мы сделали специально шире для удобства обслуживания. Сейчас в нем временно располагается резервуар для системы использования дождевой воды. И, кстати, о ней. К нам уже приехал насос, который будет использоваться для подачи воды. Мы сделали для него каркас. Временно установили на пол бассейна и, подсоединив к тестовой системе, провели первые испытания. В дальнейшем он будет перемещен в техническое помещение и подключен к системе ЭКОДОМА. На этом наш выпуск подходит к концу. До сдачи дома осталось сделать внутреннюю отделку подъезда, выполнить внешнее освещение фасада, смонтировать и подключить солнечные панели на крыше дома. Но это уже в отдельном выпуске. Пишите в комментариях, о каких моментах строительства ЭКОДОМА вы хотели бы узнать. С вами был Азадший Ахметов. Скоро увидимся.